Прояснение сознания Что имел в виду Геннадий Андреевич Шичко под этим очень важным термином «прояснение сознания»? Вот смотрите, у человека в голове на уровне нейронных структур записаны различные программы, в том числе программы ложные. Какие программы? Ну что алкоголь – это хорошо, что табак – это прекрасно, ешь побольше – будешь здоровым, Очки спасут, врачи помогут. Самому делать ничего не надо. Это стандартный набор ложных программ, которого любого сейчас на улице Москвы останови, он вам это все выдаст, как истину, но ну, в самой последней же инстанции. Но вот человек приходит на подобные курсы, работает, пишет дневнички и самовнушения, и записывает себе новые программы. Что алкоголь – яд, что табак – яд, эти программы он себе записывает, а ложные программы он у себя разрушает. И вот те, кто выполнили все домашние задания, эти соратники у себя разрушили ложные программы и записали новые. Ну, казалось бы, на этом можно было пожать друг другу руки и разойтись. А нет, соратники, дело обстоит сложнее. Дело в том, что вот эти ложные программы пустили по нашему сознанию глубокие ядовитые корни. Какие корни? Но алкогольная программа пустила такие корни. Праздник — алкоголь, радость — алкоголь, горе — алкоголь, родился — алкоголь, умер — алкоголь, деньги дали — алкоголь, деньги отобрали — алкоголь. Вообще вся жизнь вокруг алкогольной программы у человека крутится. А ведь эти корешки тоже надо из-под сознания выдергивать. Где гарантия, что вы попадете на какие-то поминки через полгода? Да брось ты стакан за покойника, а у вас в голове это сидит. А с другой стороны, мы с вами начали писать мощнейшую программу о том, что трезвость, здоровье – это прекрасно. Программу-то начали писать, но ведь эту программу надо наполнить каким-то реальным конкретным содержанием, а именно радость – это трезвость, праздник – это трезвость, горе – это все равно трезвость. Вот эту ромашку трезвых программ-то у себя в голове же надо сформировать, чтобы знать, как себя достойно в той или другой ситуации вести. И вот эту работу по окончательному прояснению вашего сознания, удалению вот этих ядовитых корешков метаста сложных программ и формирования программы ромашки вот этой трезвой здоровой жизни, никто за вас никакой нанятый негр сделать не сможет, и вам это придется сделать самим в течение ближайшего полугода. И для вас с сегодняшнего дня одним из важнейших вопросов в дневничке будет тот, который поначалу вызывал полное недоумение. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Каждый раз разберите один новый случай, бывший с вами. И вам с сегодняшнего дня придется разматывать свою жизнь назад и вспоминать те случаи, когда вы сами употребляли алкоголь, либо благожелательно относились к тому, как это при вас сделали другие. Ну, например, человек пишет уже дневник номер 11. И дошел до такого случая. Некоторые люди употребляют алкоголь, когда из отпуска возвращаются на работу. Зачем они это делают? Напишите, в коллективе такая дурная традиция. В отпуск идешь, бутылку ставишь, с отпуска возвращаешься, две приносишь. Что в этом неправильного плохого? А тут напишите, тут все неправильно и все плохо. В коллективе 12 человек. 12 человек в отпуск ушли, это 12 пьянок. 12 человек с отпуска вернулось, еще 12 пьянок. Добавьте 12 дней рождений, добавь, добавьте праздника кое в кое-в году немерено. Так ни одной трезвой недели на работе-то не получается. А как в этом случае поступите вы, напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать, в следующий раз, выйдя на работу с отпуска, я, принц, поставлю самовар, принесу торт, устрою чаепитие без алкоголя. Или в следующий раз, придя из отпуска, я со своего огорода привезу бедон ягод, угощу сотрудников без алкоголя. Ну, чтобы они не подумали, что вы на этот вонючий алкоголь денег пожалели. Это добрая русская традиция. Долго не виделись посидеть за вкусным, хорошим столом, но без алкоголя. И тогда у вас вот эта метастазина, коллектив, отпуск, алкоголь, она уйдет. У вас будет ваше реальное уже... Какая-то программа в голове, как себя можно достойно в этой ситуации вести. Запишите всем. График ведения дневника. Сегодня какое число у нас? 17 апреля. До 5 мая ежедневно. Май через день. Июль, июль два раза в неделю. Август-Сентябрь один раз в неделю. Ниже напишите Обязательно писать дневник накануне Алкогольно-объедательной ситуации и после нее. Обязательно писать дневник накануне алкогольно-объедательной ситуации и после нее. Обратите внимание, что дневники пишутся с затуханием в течение полугода. Почему такой срок? Полгода. Шичко это вслух определил чисто экспериментально. Вот я люблю, есть у меня грех, люблю слушать, рассказывать анекдоты. Но я заметил странную особенность. Встречу в городке какого-нибудь приятеля. «Привет, привет, ну расскажи что-нибудь веселенькое». Он мне анекдот. Я ха-ха-ха. Но я знаю абсолютно точно. Если я в течение дня этот анекдот не вспомню, кому-то не перескажу. Если я его в течение недели опять где-то в компании не вспомню, не расскажу... Я его через месяц забываю навсегда. И через месяц опять этого приятеля встречаю. «Привет, привет! Ну, расскажи что-нибудь веселенькое». Он мне опять этот же анекдот. Я хах, а сам думал, да ну не может быть, чтобы я его не слышал. Но я его абсолютно точно не помню. Но если с какой-то информацией человек постоянно общается в течение полугода, то наше сознание понимает, что это одна из самых главных в жизни информаций, и закачивает в такие глубины подсознания, что оттуда можно вырубить, как говорится, только топором. Но самый яркий пример подобной информации ⁇ это таблица умножения. Программа. Вспомните, как мы с вами изучали таблицу умножения. 2 два 2 4, 5 пять 5 25 писали, отвечали, полгода учили таблицу умножения. Что хотите со мной делайте, я не могу забыть таблицу умножения. 6х6 откуда-то автоматически вылетает 36, срабатывает программа. Могу я забыть таблицу умножения? Как вы думаете? Могу, по методу Шичко. Вот попробуйте неделю перед сном подписать апрокодавлу. 6х6 36, 7х7 37, 8х8 38. Неделю попишите, попадет вам через неделю 8х8 и начнете на пальцах складывать потому что вылетать-то будет 38, а не 64. Но нам с вами затирать таблицу умножения в подсознании не надо. А вот ложные программы таким образом затираются и вытесняются из нашего подсознания вот этими новыми правильными программами. Ну, представьте, что у ваших лучших друзей Сидоровых, скажем, 1 мая день рождения. А у вас уже традиция, много лет на 1 мая все к Сидоровым. А Сидорова народ известный, они мертвого напоют. От них своим ходом еще с дня рождения никто не уходил. А у вас сознание до конца не прояснено. И вы знаете, что там недобрые руки потянутся к вам, чтоб за штаны, как говорится, за юбку, да, фейсом аптейбл и опять вот это пьяное болото утащить. Ишь выпендривается, не пьет, что-то там не ест. Ну-ка, дай-ка мы на тебя поднавалимся. И перед вами встает реальный вопрос, идти к Сидоровым или не идти. Ответ только один. Идти и идти обязательно. Но накануне 30 апреля вечером вам надо написать дневничок и самобнушение. И в дневничке для вас важнейшим вопросом будет такой. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? И вы пишите. Некоторые люди употребляют алкоголь на дне рождения у живодеров Сидоровых, да? Зачем они это делают? Ну, вы пишите, что Сидоровый народ глупый, на всякие курсы не ходят, у них в голове ложная программа. Всех напарить, похрюкать, повеселее, вот это есть повеселиться отдохнуть. Что в этом неправильного плохого? А вот тут напишите, тут все неправильно и все плохо. День рождения, вроде радость, а люди себя травят ядом. С этого яда дуреют, поступки нехорошие совершают, наутро многие от этого яда болеют. И самое страшное, на все это безобразие дети сидоровых смотрят и программируются. А как в этом случае поступите вы? Напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать. Завтра у сидоровых я буду петь, танцевать. Поначалу потребую, чтобы тащили мясо, рыбу, салаты, в белки. Через три часа потребую, чтобы тащили пироги, торты, углеводы. Я вас уверяю, вы прекрасно проведете время, прекрасно и никто вас с этого пути не собьет. Но когда вы вернетесь домой, обязательно закрепите этот успех. И еще раз перед сном напишите дневничок и самовнушение. И для вас в дневничке будет важнейшим пунктом ваше отношение к спиртному, пребывание в компании, употребляющей спиртное, отношение к предложениям употребить спиртное. И вы должны написать, что алкоголь – страшный яд. Сегодня в очередной раз убедился или убедилась на дне рождения у Сидоровых, Господи, да что с людьми творится? Да к концу вечера там кто-то перепился, да переругался, а у меня-то все нормально, все прекрасно. Однако завтра утром съезжу-ка я снова к Сидорову, да посмотрю на их опухшие рожи, да продемонстрирую, что такое трезвый, здоровый образ жизни. И будьте уверены, вот эта метастазина, Сидоровы, гости, день рождения, алкоголь, у вас уйдет. У вас будет ваш реальный опыт — как себя можно достойно вести в этой ситуации?